здравствуйте друзья с вами адвокат дмитрий анцупов представьте ситуацию вы купили квартиру вполне законно сделка прошла квартиру зарегистрировали а через какое-то время на вас подают суд, и вы остаетесь без денег и без квартиры звучит фантастически может быть ну поверьте такова наша суровая реальность подобными делами наши суды забиты Соответственно я как адвокат расскажу вам несколько случаев, когда квартиру покупать нельзя. Ну или по крайней мере я бы этого делать вам не рекомендовал. Давайте рассмотрим. Основные риски, которые могут быть при покупке квартиры, можно разделить на два типа. Первое риски, связанные с личностью продавца, второе риски, связанные с самим имуществом. Давайте разберем личность продавца. Ну, ни для кого не секрет, наверное, что продавец должен отдавать отчет своим действиям. То есть продавец должен быть в здравом уме, трезвой памяти. Как этот момент выясняется? Во-первых, попросите выписки из наркологического и психоневрологического диспансера. То есть нигде на учете продавец состоять не должен. Если, например, продавец пожилой, то сейчас существует такая практика, что просят и медицинскую выписку, доказывающую, что у продавца нет никаких заболеваний, на основании которых сделку потом можно будет оспорить. Да, звучит как-то непривычно и может быть просить какие документы неудобно, но поверьте мне, это намного удобнее и намного лучше, чем потом бегать по судам и доказывать, что вы добросовестный приобретатель. Что вы все проверили случаев, когда родственники, например, оспаривают сделку купли-продажи на основании того, что продавец не отдавал отчета своим действиям по причине болезни или приема каких-то сильнодействующих лекарств, нередкость и суды такие иски удовлетворяют такое бывает соответственно лучше подстраховаться и данные документы запросить также попросите согласие второго супруга датареальное ни для кого не секрет, что имущество, купленное в браке, является совместной собственностью, даже если собственник один. Соответственно, обязательно нужно согласие мужа или жены. То есть проверьте паспорт продавца. если там штамп о том, что человек в браке, но данный штамп очень часто не ставят. Поэтому не поленитесь и попросите продавца предоставить выписку из ЗАГСа, чтобы было видно в браке он или не в браке. Также, если, например, сделка происходит по доверенности, этот факт вас тоже должен насторожить. Почему, на каком основании продавец не может подписать документы лично? Почему его скрывают? Почему сделка происходит с помощью представителя по доверенности? Все это достаточно странно, лучше перестраховаться. Да, одно дело, если, например, человек находится за границей, и прилетать ему проблематично хотя и в этом случае я считаю ради получения денежных средств от продажи можно и прилететь но если продавец находится в одной стране с вами или даже в одном городе то по каким причинам он не может выйти на сделку это большой вопрос и этот факт вас также должен Насторожить. По личности продавца. Вроде бы все. Давайте рассмотрим риски, связанные с самим объектом недвижимости. Ну, во-первых, это прописанные люди. Там не должно быть прописано никого, иначе, прописка. Регистрация дает право пользования, и вы рискуете тем, что эти люди потом могут теляться через суд и требовать у вас разрешить им пользоваться правом, жить в квартире, в которой они зарегистрированы соответственно одно из условий должно быть чтобы все были выписаны иначе вам потом придется бегать и выписывать их через суд если человек добровольно выписан отказывается этот вопрос решается через суд поэтому обращайте на это внимание и небольшой адвокатский секрет друзья попросите продавца предоставить вам архивную выписку из домовой книги потому что определенные категории граждан например которые Пропали без вести или сели в тюрьму, уехали в места не столь отдаленные, они могут быть выписаны на основании этого решения. И в обычной выписке не фигурировать. Но в архивной как раз таки видно, кто был прописан и выписался, куда и по какой причине. И риски есть такие, что человек, объявленный умершим или пропавшим без вести, вдруг объявится, человек отсидит свой срок, вернется и могут также потребовать вас вселить через суд их в данную недвижимость соответственно чтобы эти риски исключить попросите продавца предоставить архивную выписку берется она в мфц это несложная процедура но убережет вас от всех этих моментов также вы должны понимать что на квартире не должно быть долгов потому что коммунальные долги переходят к новому собственнику да вы потом через суд можете взыскать их в порядке регресса но нужно ли вам это бегать по судам и доказывать свою правоту поэтому на этот момент естественно обратите внимание также отнеситесь с осторожностью если в квартире есть доли у детей у нас по закону на данную сделку должно быть выдано согласие органов опеки как это согласие будет выдаваться, это уже забота продавца, но оно обязательно должно быть. Имейте это в виду. Кроме того, запросите также продавца взять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Именно выпуск, выписку по правоприемству, где будет видна история всех собственников. То есть кто, когда, на каком основании квартиру покупал дарил и, и так далее и так далее для чего если например вы увидите что квартира там за последний год или иной короткий промежуток времени была продана перепродана несколько раз это уже вызывает подозрение то есть скорее всего здесь может быть какая-то мошенническая схема когда мошенники стараются перепродать квартиру и избавиться от объекта недвижимости то есть это вас должно насторожить не может обычная квартира, которая была в пользовании у добросовестных э, собственников, перепродаваться несколько раз, например, за пару месяцев. То есть это тоже такой пунктик, на который необходимо обращать внимание. Поэтому выписку по правоприемству у продавца обязательно закажите. И естественно, друзья, не мешает проверить, есть ли запрет на регистрационные действия, наложен ли арест. Не в залоге ли находится квартира в выписке из ЕГРН, которую может взять продавец и которую также можете и вы, кстати, получить. Это вся информация указана. Обязательно перепроверяйте. Ну и в том числе просмотрите внимательно на продавца в плане наличия у него исполнительных производств, в плане наличия судов, не подано ли на него заявление о банкротстве. То есть это также важно, потому что очень часто люди, у которых много долгов, скидывают имущество, затем на них подают в банкротство и сделки за последние три года, пытаются оспорить. Чтобы это минимизировать, продавайте квартиру только по рыночной цене. Не участвуйте в этих схемах по занижению суммы для ухода от уплаты налогов, потому что если на продавца подадут в банкротство и по договору квартира будет продана, по заниженной стоимости не рыночной этот факт будет трактоваться не в вашу пользу друзья попытался ответить на наиболее часто задаваемые вопросы осветить максимальное количество моментов на которые нужно обратить внимание если видео понравилось поделитесь с ним друзьями ставьте лайк если у вас есть вопросы пишите их в комментариях с удовольствием на них отвечу Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. До новых встреч!